Всем добрый вечер. Хочу начать с того, чтобы представить вам нашу команду: Анастасия Никитина. Нурбек. Кужебекова Даляль. Долгов Данила. Артем Чекрашов. Адия Мирбаева. Аплодисменты. Всем спасибо. Тема сегодняшнего выступления — это формирование личности. Сегодня мы рассмотрим такие темы, как эго, избавление от собственного я, потенциал личности, потенциал индивидуальности и трансфер с миром и с собой. Передаю слово Анастасии. Спасибо. Что такое культурный код? Это своеобразный информационный носитель, программа которая накладывает на существа при рождении или входе в новый коллектив. Культурный код программирует поведение и как следствие генетику, а затем снова поведение. Как существа учатся жить в уже сложившемся обществе и передают навыки дальше, дорабатывая их, благодаря чему принятие навыка становится возможным. Личность новорожденного еще не сформирована. Он чистый, без программ. Потому, поэтому он максимально пластичен и способен принять эти навыки, как губка. В обществе, кого он будет находиться, тем и станет. Это и есть маугли. Но для эволюции человеческого вида этого будет недостаточно. Так как? Первое. Человеческие маугли... Пластичен только до получения навыка, после чего он фиксируется навсегда. Личность сформирована. Второе. Он новый навык, изучая и расчленяя, способен сломать, сломать поэтому он не может принять новый навык. Для перехода в новый вид необходим гравитонер. То есть это ученик, разумный способные впечатляться, а не фиксироваться, оставляя пластичность и способность к обучению. Что же тогда такое традиции? И почему некоторые из них живы, а некоторые нет? Можно так сказать, что традиции — это наши корни, которые уходят далеко в глубину истории и берут начало из источника самой жизни. Покажи в хоть один корешок, где Дерекова живет и способна к возрождению. Иными словами, это школа жизни, выбранная предками, которая уже сознательно поддерживается обществом, насколько это возможно. Традиции опираются на религии. И религии появляются из учений, принесенных духовными лидерами не из мира сего. История до сих пор помнит их как яркую вспышку. А вот знания обучениях не везде сохранились. В некоторых остались лишь внешние ритуалы и табу, и жизни в, в них нет. Все, что было описано, помогает сориентироваться и выжить в уже наработанном, сложившемся обществе. Но и эти же Навыки программы способны остановить развитие и помешать естественному течению жизни. Мы хотим вам предоставить возможность экспериментального теста. Предыдущая команда, в которой выступал Алексей, сказала такую фразу. Эволюционный шаг люди почему-то не воспринимают. Почему же это происходит? Мы можем попробовать посмотреть на тесте. Для этого я скажу два слова. Постарайтесь зафиксировать телесные ощущения от этих слов внутри. И я скажу первое слово. Нормально. Какие ощущения в теле у вас появляются? Нет. Попробуйте зафиксировать э, в теле, что появляется, э, произнося внутри такое слово «нормально». Телесное ощущение. И следующее слово «естественно». Попробуйте почувствовать, что в теле происходит. И я снова повторю, нормально и естественно, есть ли разница между этими двумя словами в вашем теле? Поделитесь. Спасибо. Ты, ты сейчас рассказал про эмоциональное ощущение от этих слов. Были ли у тебя какие-то телесные ощущения? Мы на самом деле провели а, этот тест на примерно 10 людях. Статистика показывает, что на слове нормально происходит зажим. А, остановка. Кто-то говорит, ну я как бы... Чувствую себя отвлеченно, нейтрально, ну, никак. На слове «естественно» у людей происходит вздох, начинает тело раскрываться, расправляться, в этом больше жизни. Что я хотела бы сказать по поводу того, что может показать этот тест? То, к чему мы привыкли, то, что мы назначили словом «нормально», далеко может быть неестественно. Это своеобразный бегунок, который общество фиксирует, чтобы психика оставалась в балансе. Потому что, когда заболевает большая часть общества, зная это, люди или ну, немножко поедут и будут в панике, или же они это сделают нормой. Что происходит, когда человек делает что-то нормой? Это информация, явление, поведение кладется в папку под грифом почти что совершенно секретно, потому что э, норма в обществе ⁇ это нечто такое, что не подлежит изменению. В этом и заключается опасность, что произошла подмена понятий. И та дверь, которая назначается нормой, она может быть ложной. Дверь, которая ведет к естественному, открывает перед вами весь мир и развитие. Маленькие дети похожи на призраков, они рождаются и не осознают границ своего тела, своего веса, своих сил и возможностей. Поэтому они часто царапаются, им стригут ногти, часто пеленают их, чтобы они не двигались. А постепенно развиваясь и а, учась ходить, учась ползать, они осознают, а, и постоянно падая, они осознают границы своего тела, осознают, что у них есть руки, ноги, тело. А есть также... Следующий концепт рассмотрение эго, то есть э, в этой концепции э, жизнь человека, то есть его психика рассматривается как э, стена, то есть психика человека как нечто необъятное, объемное, всепоглощающее. А также есть в этой э, концепции краска, то есть это жизнь в те события, которые не происходят. И трафарет как эго, то есть эго как трафарет защищает человека от тех или иных болезненных реакций. Также, согласно другой концепции, эго человека является движущей силой. То есть то, что движет человеком, чтобы добиваться новых вершин, чтобы двигать жизнь. И согласно этой концепции эго похоже на Халка. Халк э, в своей э, как бы силой. Его силой является не супер ярость и супермощь, а то, что он способен адаптироваться. Он способен драться и на Луне, способен регенерировать любые повреждения и способен адаптироваться к любым ядам. То есть суперсилой Халка, как и суперсилой эго, является адаптация. То есть в этой концепции, согласно этой концепции, при повышении уровня развития человека повышается также уровень развития эго. И то есть об этом всегда надо помнить, о том, что человек может развиваться и думать, что вот я развился, пришел на другую ступень, но вместе с тем, что человек приходит на новую ступень, вместе с ним переходит и его эго на новую ступень также. Большинство людей ошибочно думают об эго как о негативном аспекте своей личности которая превосходит других и стремится к совершенству. Однако это не совсем так. Это то, что заложено культурным кодом в нас. Личность новорожденного еще не в координатах этого мира. Однако им а, движет природный механизм, помогающий ему справиться со стрессом и, а, и а, помогающий адаптироваться, чтобы справиться со стрессом, который накладывает на него новую жизнь. А, этот механизм, по сути, и есть наше эго, наше я. Оно также может подразумевать собой сущность, концепт души. Оно пластично, его можно направлять, формировать, менять. Наше внутреннее «я» формируется по большей части в той среде, в которой мы находимся. Соответственно, среда нашего обитания формирует наше эго, а эго формирует нашу личность. На наше внутреннее «я» есть несколько факторов, которые влияют на него. В основном это эпоха рождения, пространство, в котором человек начинает формироваться, культурный код и окружение. Этот темный ум является бесконечным хранителем ценной информации, которые руководствуется нашими знаниями, опытом, мировоззрением, чтобы выполнять ряд функций для поддержания нашей жизни. Грубо говоря, это человеческая сущность, заложенная нас самой природой, которая толкает человека к саморазвитию от начала его рождения и до конца. С материалистической точки зрения эго, сформировавшись у человека механизм выживания, неразрывно связанный с его личностью. Эго — человеческое «я». Эго формирует личность, без него человек не способен выжить. Человек вышел из естественной среды, построил собственный мир, социальную среду. Эго, используя личный опыт, личность и индивидуальность, ищет модели поведения, наиболее успешные в этой среде. В животном мире схватка двух самцов за звание альфа. В человеческом мире схватка двух эго за социальную успешность. Что значит потешить свое эго, свое я? Значит доказать свою социальную успешность. Выйти из схватки за звание альфа и победителем. Человек работает, человек приспосабливается, поднимается на новую ступень социальной лестницы и получает стимуляцию. Молодец, ты успешен в этой среде, держи бонус. В чем же отличие успешности в среде искусственной и естественной? а в том, что человек в нынешнем мире бегает, как белка в колесе, приспосабливаясь к постоянно изменяющимся условиям. Качественный видовой переход невозможен, так как механизм «я успешный, я оставлю больше потомства» полностью заглушен. Социально успешные и социально неуспешные особи оставляют одинаковое, а потом, порой обратно пропорциональное количество потомства. Не оставил больше потомства, то генетика не распространилась, то есть вид не развился. Человек — вершина бессознательной эволюции, так как в среде, что построил человек, отбор по природным параметрам не происходит. Бессознательно развиваться, виду уже не получится. Так же, как отказ животного участвовать в схватке за звание альфа, попытка человека отказа от продвижения по социальной лестнице не даст ему никаких преимуществ. Эго — сущность человека, его морально нравственной установка, неразделимы с его координационной взаимосвязью между мозгом, телом, нервной системой. Они цементированы, пропитаны чувствами и эмоциями между собой. Чтобы снять эти очки, искажающие реальность, человек, даже если будет бессмертным, ничего не сможет изменить, не сможет выйти из своей эго-сущности. Спроси у меня, как зовут эго, и я отвечу, имя его несправедливость. Чувства, и эмоции — это всего лишь тонкая пленка над инстинктами. А инстинкты получил, человек получил, наследовал генетически, не от святых предков, а от своих эволюционных предшественников, полуживотных. Животное инстинктивно всегда будет себя защищать, что и делает человек. Это его эго-реальность. Без освобождения от человеческой координационной взаимосвязи следующий эволюционный ведовой шаг невозможен, мастер хора. Освобождение не означает избавление от собственного я. Освобождение ⁇ возможность сознательной остановки вариации эго путем эволюционного транса. Только таким способом можно достичь истинной свободы. Свобода ⁇ это ответственность за собственный выбор. Пусть это выбор мировоззрения, образа жизни или блюда в ресторане, выбор вне дрессировки ⁇ делай так, не делай по-другому ⁇ привитый культурным кодом. Выбор, отталкиваясь от личных интересов, а не от интересов твоих дрессировщиков. Эго, собственно, я — это амбиция. Амбиция развиваться, амбиция эволюционировать. Без амбиции развиваться сделать следующий эволюционный шаг невозможно. В книге 2011 года «Призраки и развитие» мастер пишет «Я спросил себя, что же такое я?» И сразу же получил ответ ⁇ я человека ⁇ это его убеждение. Соответственно, осуждение собственного я подразумевает способность человека отделить собственное самость, собственность, собственность человека от своих убеждений. Согласно ну, подобно Георгию Победноцу, который не, побе не убил змея, а подчинил его, укротил его и сделал его под контролем своей воли. Также и человек должен починить себе свое эго, но не убить его. Также есть другой путь отделения себя от своего эго, починения себе своего эго. Это отделить свое эго и перейти на другой уровень эго, на эго, уровне «я», перейти на уровень коллектива, а дальше перейти на уровень земли. Таким образом, есть два пути освобождения от собственного эго, в первую очередь, это получается переходить от собственного уровня на уровень коллектива и дальше развивая этот уровень коллектива, то есть коллеги на работе, фирма, в которой ты работаешь, страна, в которой ты живешь, континент, на котором ты живешь и в целом планета Земля. И второй путь развития от эго – это получается то, что… Всегда нужно помнить о том, насколько бы сильно ты ни развился, эго тоже развивается, эго тоже развивается вместе с тобой. И это, об этом тоже надо помнить да. Как ребята уже говорили, личность формируется в течение жизни культурным кодом, социальными нормами, традициями. Это как раз таки то, что является для человека нормой. Сегодня мы все готовимся и по какому-то видно, что он волнуется. Волнуется очень сильно. У кого-то это проявляется, выходит наружу. У кого-то это остается внутри, он просто внутри трясется, нервничает. Это проявление личности. Что же и потенциал такой личности ограничен условиями, в которых мы живем. Его развитие продиктовано э, амбициями, достижениями, опытом. Но он, э, это развитие, этот потенциал, он загнан в социальные рамки. И максимум такого развития — это ну, там машина получше, квартира побольше, дети в самом лучшем университете учатся у самых амбициозных, самой большие компании. Это единственная возможность потенциала развития личности человека. Но где же здесь тогда потенциал индивидуальности? Проявление индивидуальности — это когда человек выходит за рамки культурного кода каких-то социальных норм. Такой человек не подвержен манипуляциям различного рода, не подвержен давлением снаружи, не подвержен давлением внутри. Он волен сам выбирать, что ему хочется и как ему поступать, исходя из собственных интересов, чего ему хочется. Такой человек будет выбирать не ту норму, к которой он привык. Он будет лидером, где его потенциал ограничен только его истинным «я», тем самым движущим механизмом «эго», про которое рассказывали ребята. И этому эго свойственна та самая естественность, что сегодня каждый из вас почувствовал, когда Анастасия предложила пройти тест. При освобождении своего «я» от личности эго будет тем самым механизмом, которым можно будет управлять сознательно. И идти к тому, что тебе хочется, а не оставаться в рамках чего-либо. И потенциал у таких людей ограничен только их желанием, их амбициями. Ими нельзя манипулировать, ими нельзя управлять. Это и есть свобода или освобождение, о котором говорят во всех религиях мира. Я немного расскажу про передачу навыков или как человеку стать на путь эволюционного развития. Начну я о передаче навыков в животном мире. В животном мире передача навыков и распространение любого нового вида поведения называется поведенческой традицией. И передача навыков по животному принципу — это животная традиция, и это запечатление. В человеческой традиции идет передача навыка из рук в руки и из сердца в сердце. И это происходит за счет того, что человеческая Маугли, в отличие от животного, оно может перезапочатляться, и это важно запомнить. На сегодняшний день существует проблема, о которой мы также говорили сегодня в нашем выступлении. Это наложение культурного кода, который поставил человека в так называемый эволюционный тупик. То есть можно сказать, что цивилизация неким образом посадила человека в клетку. Это произошло за счет того, что... Человек отошел от природной мобилизации, и его внимание, которое раньше было мобилизационным и природным, стало активным. Это произошло за счет того, что активное внимание — это развитие интеллекта. Почему человек отошел от мобилизационного внимания и пришел к вниманию активному? Это произошло потому, что в современном мире и в современной цивилизации уже нет надобности жить как охотник, ну, то есть по принципу спать в полглаза и в полуха, так как нам не нужно защищаться от животных и бояться, что на нас кто-то нападет. И с развитием письма, ремесла и в целом цивилизации человек пришел к развитию интеллекта и проявлению активного внимания, которая отличается от внимания мобилизационного. Что важно понимать, что от этого человек сохранил себе память мобилизационного внимания, то есть она у человека не стерта. И первый шаг, который должен сделать человек, это освободиться от памяти, которая сейчас существует благодаря тому наслоению культурного кода, благодаря тому, что в человеке существует свое эго, и человек должен вернуться в природную мобилизацию, в природное внимание. И это можно сделать с помощью возвращения в троицу природы. То есть, когда человек будет проявлять три центра: это центр внимания, дыхания и опоры, таким образом, человек вернется в природную мобилизацию, но это не значит, что человек вернется в животный мир. Это будет следующий шаг духовный шаг. И человек, таким образом, вернувшись в природную мобилизацию, сделает следующий эволюционный шаг. Что важно всем понимать, что этот шаг не должен быть сделан по принуждению, потому что тоже принуждение — это опять-таки психология клетки. И сделать следующий шаг, вернувшись в мобилизационное внимание, человек должен сам, и это должна быть личная ответственность. И Наверняка нам всем известны слова мастера, следующий эволюционный видовой шаг человек сделает сознательно. Это должен быть его личный выбор и личная ответственность. Всем спасибо. спасибо. За